Здравствуйте, меня зовут Сергей Куликов. Я по образованию инженер-электрик по обслуживанию электрических станций. Я хочу дать отзыв по программам инвестирования для начинающих и аналитическим вебинарам Максима Петрова. Что я знал об инвестировании до знакомства с Максимом Петровым? Мои знания в инвестированиях до знакомства с Максимом Петровым – это три понятия. Банковский депозит, Форекс – и микрофинансовые организации. Уже для ни, ни для кого не секрет, что и Форекс, и микрофинансовые организации очень часто оказываются просто потерей депозитов. А сейчас я хочу сказать, что в результате я пришел к выводу, что, в общем-то, хватит уже, наверное, терять и, и сливать депозиты. Пора уже изучать более серьезно вопрос, если ты собираешься заниматься инвестированием. И у меня стал вопрос, а что же делать, куда идти. И как раз осенью 2015 года я впервые попал на антикризис Максима Петрова. После чего я понял, что вот есть, оказывается, специалист, э, э, инвестор, аналитик, который знает, что делает. После этого я посетил практически все антикризисы Максима Петрова. Был ли у меня негативный опыт при инвестировании? В 2009 году по радио я услышал о том, что есть курсы по подготовке людей, которые хотят торговать на финансовом рынке на Форексе. Я прошел месячный курс, нам давали теорию, практику, в общем, вроде бы все было хорошо. После чего нам сказали, все, ребята, дальше сами. Я внес депозит 300 тысяч на свой счет брокерский и я начал аккуратненько пробовать торговать вот в течение месяца я учился ставить ордера стопы немножко осмотрелся попробовал что это как это и примерно через месяц я попал в мощный тренд восходящий значит я с горяча открыл около десятка ордеров с плечом 1 к 100 в течение получаса Мои 300 тысяч рублей превратились в 570 тысяч рублей. И вот тут я уже начал думать, а надо бы фиксировать прибыль, пора уже закрывать э, ордера. В это время тренд резко разворачивается и идет мощно против меня. Я вижу, как у меня прямо на глазах значит, сотни тысяч сматываются с моего счета. Я пытаюсь закрыть ордера, и не тут-то было. Значит, оказывается, линия перегружена. Распоряжения о закрытии ордеров идут с большим опозданием. Кроме того, по одному приказу можно закрыть только один ордер. Короче, через 15 минут я закрываю свои ордера, и я вижу, что мой депозит равен 170 тысяч рублей. Оставшиеся деньги я слил в течение примерно полутора лет. И за это время я я обнаружил не меньше 20 фишек, с помощью которых брокеры совершенно элегантно уводят деньги у клиентов. Шансов не было никаких остаться при деньгах. Это было вот в 2009 я начал, в 2011 где-то в конце закончил потери всех, полностью всех своих денег. И я понял, что на, в, в настоящее время это просто чистый лохотрон. А в 2014 году я познакомился с микрофинансовыми организациями. Как раз в это время... Я успел подкопить денег, но по своим семейным обстоятельствам мне, у меня встал вопрос о том, что я должен уйти с работы, бросить, просто бросить работу. И тогда я стал думать, что делать. Банковские проценты в это время колом пошли вниз, но в интернете мне попалось сообщение о микрофинансовых организациях. Значит, я аккуратненько вошел... В одну микрофинансовую организацию, смотрю, месяц платят, второй платят, третий платят. В это время у меня попалась еще одна микрофинансовая организация с еще большими процентами. Я туда аккуратненько вошел, смотрю, через месяц платят, через второй платят. Тогда у меня, значит, в это время закончились два депозита банковских. И я эти деньги разложил в обе этих микрофинансовых организаций. В общем, в четырнадцатом году в ноябре я начал и по весне 2015 -го года дыра в моем бюджете составила полтора миллиона рублей. Я слил все вместе с тем, что я потерял 300 тысяч на форексе. Это составило миллион восемьсот. После чего я пришел к выводу, все-таки, если собираешься заниматься делом серьезно тем более, дело касается денег. Нам нужно серьезно готовиться, серьезно учиться. По поводу информационного голода. Вот именно в этот период, почему я так много потерял, именно в этот период с 2011 года между Форексом и микрофинансовыми организациями, с 2011 по 2014 год, вот это было время настоящего информационного голода. Я не знал, что делать, куда обращаться, чему учиться, где учиться. Ну, вот осенью 2015 года я попал на антикризис вебинар антикризис Максима Петрова и после чего я понялся. Вот это вот тот самый человек, который э, настоящий профессионал, аналитик, э, который знает, что делает. Он к этому времени он уже успел создать и свой собственный капитал и готов был делиться знаниями э, с другими людьми. В результате за последние полгода я прошел у Максима Петрова все, все обучающие программы для новичков и все аналитические вебинары, которые он давал. Вот на днях я оплатил платную, годовую платиную программу в закрытом клубе инвесторов и сразу же узнал, что еще и планируется большой тренинг инвестора, куда я тоже иду. Ну, оплачу вот в течение ближайшей недели. То есть, брать нужно, конечно, по максимуму. Теперь, почему я выбрал Максима Петрова и Макс Капитал. Вот в лице Максима Петрова я нашел великолепного аналитика и предпринимателя, который и сам успел создать себе серьезный капитал, тоже имели, имели место и потери, но он... Я уже пришел к выводу, что если занимаешься деньгами, то, наверное, без, без потерь не обойтись. Но самое главное – суметь потом подняться. Максим поднялся, готов делиться своими знаниями, своим опытом. Кроме того, у Максима есть э, принцип отдавать больше, чем он берет сам. И э, я с этим полностью согласен. Вот, пройдя его э, программы для новичков, я абсолютно согласен с тем, что он выдерживает свой принцип, он дает гораздо больше, чем берет. Так, вот были ли у меня сомнения о том, становиться ли клиентом Макс Капитал? Скажу сразу, что не то, что не было сомнений, я искал что-то подобное от Максима Петрова. Я обратил внимание, что когда Максим Петров ведет аналитические вебинары, то очень часто... Ему кричат «мясо давай», ну, пишут в чат «мясо давай, хватит лить воду, мясо давай». А мне, например, всегда было интересно, а как же работает вот эта вот финансовая машина, как там крутятся шестеренки, почему вот такие результаты или другие результаты. И Максим с этим щедро делится, но вот я смотрю, что далеко не все готовы это брать. Мне это странно. Для меня как раз мясо, конечно, тоже пригодится, но... Очень хочется понимать, что же там на финансовом рынке происходит на самом деле. Никаких сомнений о том, чтобы стать клиентом Макс Капитал, взять платину закрытого клуба инвесторов, никаких сомнений у меня нет. Наоборот, я рад, что есть такие программы. Максим время от времени упоминает о том, что нужно развивать мышление инвесторов. Вот в качестве образца Мышление инвестора я хочу привести анекдот середины 90-х годов. Звучит он так. В Центральный Парижский банк пришел новый русский и сказал, что ему нужен кредит 100 евро на один год. Банкиры поудивлялись такому желанию 100 евро. Ну, сказали, желание клиента закон, хорошо, вот тебе 100 евро, вернешь 10% через год. И в банке существует э, требование, что с залогом э, под кредит должно быть э, что-то ценное больше 100 тысяч э, евро. Но новый русский сказал, что он в курсе об этом. он его Мерседес стоит на стоянке банка, отдал ключи и ушел. Через год э, новый русский возвращается, приносит 110 евро. Это с учетом процентов. И благодарит банкиров за очень выгодную сделку. Банкиры опять же поудивлялись, плечами пожали, переглянулись. Говорят, а поясните, в чем выгода данной сделки? Он говорит, ну как же, мой Мерседес целый год стоял на вашей платной стоянке за 10 евро. На мой взгляд, это хороший образец варианта, одного из вариантов мышления инвестора. Результаты работы э, с Максимом, какие выгоды я получил. Самое главное, э, что я уже гарантированно перестану терять э, свои капиталы, что это очень обидно. Годами зарабатываешь, а теряешь в один момент. Именно от Максима я узнал о том, что есть такое понятие, как коммерческие коровы, а к коммерческим коровам есть еще понятие «сложный процент». Все это внушает очень-очень большую уверенность. Именно поэтому я являюсь еще и э, участником программы Максима «Миллион долларов за 15 лет». Кому можно порекомендовать обратиться к Максиму Петрову и Макс Капитал как эксперту по инвестированию? Ну, На мой взгляд, Максим Петров и Макс Капитал дают высшее инвестиционное образование для непрофессиональных инвесторов. А не могут все быть инвесторами профессионалами. Все-таки люди имеют разные профессии, далеко не все готовы э, получать второе высшее образование. Мне кажется, что программы обучения Максима Петрова это именно высшее образование для инвесторов непрофессионалов. Поскольку у нас большинство населения находится на очень низком жизненном уровне, то мое мнение, что эти программы обязательны для всех. Потому что, по моим наблюдениям, люди просто не знают, что делать с деньгами, поэтому на всякий случай быстро от них стараются избавиться. И это еще в лучшем случае. В худшем случае люди налетают на кредиты. Это гораздо серьезнее. Поэтому итог такой. Я благодарен судьбе за то, что я нашел такого, такого наставника, как Максим Петров. Я очень ему благодарен. Спасибо.